Сегодня, ребятки, решил вырваться, настерлить. На иртыш, короче. Закинул три спиннинга по три крючка. Мужичок тут сидел. Ну как мужичок, старичок уже, лет 60 под 70. С обеда говорит отсидел. Сейчас 6 часов вечера. Нихуя, говорит, не поймал. Попытаем счастье. Рыбалка она же непредсказуемая ребятишки. Ладненько, ждите поклевок. Подписывайтесь на мой канал Fisherman Hunter. Короче, ребятишки продолжаю рыбачить. На этот спиннинг удар был. Но я не вытаскивал. Перестала, короче, все. Долбить. Сейчас проверю, что там. На него уже три раза ебнуло было. Короче, 22 минуты девятого уже. нихера не клюет. Ну, в смысле такого, чтобы можно было вытащить на спиннинге. Вот думаю, хуй его знает. Может быть, в ночь остаться здесь. Блять, кофе мало осталось. Может, с пол-литра всего. Мне этого мало будет. И спичек не взял, костра развести. Хер знает, короче, посмотрим. Может, ночью налимчик будет, а под утро стерлятка. Короче, хуй знает, не знаю. На завтрашние соревнования на этого никто не откликнулся. Так что, скорее всего, будем переносить свой план на выходные, как и посоветовали. Все, всем пока. Короче, ребята, вообще тишина, блядь. Пиздец, блядь. Время у нас 20.52. Вот такие дела. Там кто-то приехал, за кустом он там. Три спиннинга закинул. Три таких было. Чпока. Грузов, тяжелых, обводу. Я продолжаю сидеть в надежде. На поклевочку, хотя бы даже на лимчика. 21.47. Светлее даже, чем в 2020. Просто освещение. Ну, телефон так подстраивается. Короче, нихуя не поймал, блядь, кроме лягушек, блядь. Вот такие вот делищи, блядь. Одни вороны, блядь, летают. Видите? А там, если заметно будет, сейчас буи мелькают. Нихуя! Ну-ка вот так, поди, будет видно. О, видели? Моргнул вот здесь. Вот тут. Ой, моргнул, его видно. Не красно. А он там беленько моргает. Прям ништяк вообще моргает. Рыбка сыграла, блядь. Вот такие дела, блядь. Ну что-то мне прямо интересно. Я прям хочу что-то поймать на спиннинг. Но нихуя не попадается, блядь. Но я хочу поймать. чтобы домой не с пустыми руками идти. Ну что это за блядство, блядь? Это блядство. Ребята. Это блядство называется «Ершок».